You bitch. bitches. Bankers, bitches. Вы играете в Майнкрафт? Майнкрафт, сука, это моя жизнь, блядь! Майнкрафт! Ры вот эту хуйню играть уже, блядь! Блядь, хорошо, что... Блядь! Ой, мама пришла! Ты тебе, блядь, сейчас дам, блядь, что за херня-то, Ма а? Мам, мам, да ты Ай! Ай! Ну, быстро выпей, чё, свою хуйню эту, блядь, заебал уже! Да, мам! Так смешно меня ж, блядь, тряст. зайди. Всем привет, подписчики, а также гости моего канала. Спасибо за просмотр этого видеоролика. Не забудь поставить лайк, подписаться на мой канал и написать какой-нибудь комментарий. Если ты досмотрел до конца, напиши плюсик в чат, я пойму, то что ты смотрел до конца и ты красавчик. А также в описании. Под этим видеороликом есть э, ссылка на мою группу ВКонтакте, подписывайся, там выходят все новости канала, и когда будут видеоролики, и там всякие события, ну ты понимаешь, да? И в описании также есть ссылка на нашу беседу, где мы, подписчики, общаемся между друг другом, ну короче, ты понял, да? В общем, Руган, спасибо тебе за просмотр видеоролика, ставь лукас и бай-бай!